Глава 19. Другие притчи. Заинтересованные слушатели задавали много вопросов о царстве, которое они не могли видеть своими глазами. Иисус хорошо знал, что будоражило умы его слушателей, и когда снова вокруг него собралась толпа, он продолжил свое наставление с помощью притч и сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайное, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто умеет уши слышать, да слышит. И сказал им, «Замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим». Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 21 по 25. Иисус показал, что подобно свету от свечи, его учения озаряют души тех, кто их принимает. Этот свет не должен быть сокрыт от мира. Он призван сиять, просвещать и благословлять тех, кто его видит. Наставления, полученные теми, кто слушал Иисуса, должны быть переданы другим и таким образом дойти до следующих поколений. Господь также провозгласил, что все тайное становится явным. Все, чем наполнено сердце, рано или поздно проявится в действиях и определит, укоренилось ли посеянное семя в душах и дало ли хороший плод, или были заглушены терниями и колючими кустами. Он увещевал народ слушать и вникать в его учения. Щедро излитые благословения, воплощенные в жизнь, привели бы их к собственному спасению и через пример искупленных принесли бы пользу другим. И от того, как внимательно они слушали его наставления, зависело, какую меру знаний они получат. Те, кто действительно хотел понять его учение, смогли это сделать. Их небесные привилегии приумножатся. Их свет станет подобен сиянию полуденного солнца. Но те, кому свет истины не нужен, окажутся во тьме и сдадутся под мощным напором искушений сатаны. Они потеряют достоинство, самоконтроль, а также ту небольшую толику знаний, которым они хвастались, когда заявляли, что им не нужен Христос, и презирали наставление того, кто оставил престол небесный, чтобы спасти их. Продолжая свою мысль, Божественный Учитель рассказал другую притчу. «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем,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 посеянная в сердце и благодаря Божьей благодати, приносящая плод. Если истина пускает корни в сердце, она рано или поздно прорастет и принесет плоды. Жизнь и характер явят природу и количество посеянного семени, но трудиться над ним нужно всю жизнь. Принципы истины, однажды посеянные в душе, должны выполняться в повседневных житейских обязанностях. Развитие христианского характера происходит постепенно, подобно росту растения во всех стадиях. Тем не менее, совершенство – это непрерывный процесс. Как в природе растение либо растет, либо умирает, так и в духовной жизни человеку должно непрестанно возрастать во Христе. День ото дня, освещающее влияние Духа Божьего, практически незаметно ведет тех, кто любит истинный путь к совершенству праведности, пока, наконец, душа не созреет для жатвы, пока работа не закончится, пока Бог не соберет урожай. В христианской жизни всегда есть чему учиться, всегда есть то, к чему нужно стремиться. Освящение – это работа всей жизни». Сперва появляется стебель, затем колос, затем полное зерно в колосе, а после того, как зерно нальется, наступает сбор урожая. Когда плод созрел, он готов к жатве. Этот образ был полной противоположностью положения иудеев. Их религия была холодной и формальной, Духу Святому не было места в их сердцах. Поэтому вместо того, чтобы, расти в благодати и познавая Бога, идти вперед, они постепенно становились все более черствыми и фанатичными, отдаляясь от Господа все дальше и дальше. Гордые и придирчивые фарисеи, взглянув на огромную толпу людей, собравшихся, чтобы послушать Иисуса, с презрением отметили, как мало среди них тех, кто признал Его Мессией. Там присутствовало много образованных и влиятельных людей, пришедших послушать пророка, слава которого распространилась повсюду. Некоторые из них с удивлением и интересом смотрели на толпу, в которой перемешались люди из всех сословий и народов. Там были неграмотные, нищие барванцы, разбойники с печатью вины на лице, больные, калеки, распутники, знать и простолюдины, Богатые и нищие, и все они боролись за место поближе, чтобы лучше услышать слова Иисуса. Взирая на все это, они с недоверием задавались вопросом, «Неужели в Царстве Божьем будут лишь такие люди?» Иисус, прочитавший их мысли, дал им ответ в следующей притче. «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его?»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 Раскидистое горчичное дерево поднималось над травой и злаками, его ветви колыхались на ветру. Птицы порхали с ветки на ветку и щебетали в листве. И все же семя, из которого выросло это гигантское растение, было меньше всех других семян. Сначала оно пустило нежный росточек, но он обладал огромной жизненной силой, рос и укреплялся, пока не достиг таких больших размеров, что под его тенью могли укрываться птицы. Люди были впечатлены образом, который использовал Иисус, чтобы проиллюстрировать истины своего учения. Картина горчичных деревьев, так живо растущих вокруг них, навсегда запечатлелась в их умах. Таким образом, он показал, что не силой оружия и не с помпезностью воинского шествия достигается Царство Христова, а лишь с помощью непрерывного духовного развития. Пусть начало кажется скромным, но оно будет расти и укрепляться до тех пор, пока как горчичное зерно мало-помалу не достигнет в своем развитии истинного величия. Иисус приводит в пример это невзрачное маленькое семя, чтобы проиллюстрировать свои могущественные истины. Даже самая незначительная мелочь не остается без внимания Учителя. Многие из присутствующих в тот день пережили опыт Возрождения, и отныне их обновленная жизнь станет воплощением символа семени, использованного Христом, столь незначительного в глазах людей, но хранящего в себе силу, произрасти в могучее дерево. Этот образ навеки остался в умах сотен людей, которые слушали слова Иисуса. И теперь вид горчицы, столь часто встречающейся в этом регионе, будет напоминать им притчу Спасителя. В их памяти раз за разом будет всплывать урок, преподанный им Иисусом, о чудесном влиянии Божьей благодати на человеческую душу,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 Закваска изначально не присутствовала в пище, но попав в нее, вызывал ображение, которое привело к радикальному изменению всей массы. Так и принципы Божьей истины, скрытые в сердце человека, изменяют всю его натуру и влияют на его жизнь. Плотские наклонности преобразовываются, чувства освещаются, а ум возвышается». Внешний человек выглядит так же, как, но внутренне он обновляется благодаря небесным принципам, которые одухотворяют его жизнь. И вновь Иисус направил взгляды своих слушателей на раскинувшиеся перед ним поля, а также на сеятелей и жнецов, чтобы проиллюстрировать свои истины. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем».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 ведь росли они рядом с хорошим семенем. Существовала опасность повредить корни пшеницы и уничтожить молодые побеги, если неосторожно вырвать сорняки. Кроме того, плевелы на определенных этапах роста так сильно напоминали пшеницу, что их трудно было отличить один от другого. Когда пришли рабы-домовладыки и спросили его, откуда взялись плевелы, ведь он посеял доброе зерно на своем поле. Тот сказал им, что сорняки среди его пшеницы посеял враг, чтобы навредить ему. Затем они спросили, не вырвать ли им плевелы и оставить лишь пшеницу. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 29-30. Враг, сеющий вредное семя, это точная иллюстрация работы сатаны над человеческим разумом. Христос – сеятель, который разбрасывает ценное зерно в сердце, но враг душ человеческих тайно сеет семена зла. Эти зародыши заблуждений прорастают в изобилии и приносят свои пагубные плоды, иногда вытесняя и уничтожая драгоценные растения вокруг себя. Почва, которая должна дать хорошее зерно для пропитания человека, используется впустую, а семена греха, разносятся с этого поля на другие. Рост плевел среди пшеницы привлечет особое внимание и повлечет за собой жестокую критику. Действительно, какой-то досужий наблюдатель или тот, кто только рад указать на зло, может посчитать все поле бесполезным. Да и сеятели могут осудить за то, что он злонамеренно смешал плохое семя с хорошим. Точно так же заблудшие и лицемеры, заявляющие, что следуют за Иисусом, навлекают позор на христианство и заставляют мир сомневаться в истинах Христа. Как присутствие плевел среди пшеницы в значительной степени сводит на нет работу сеятеля греховность народа Божьего в какой-то мере – расстраивает планы Иисуса спасти падших людей от власти сатаны и сделать бесплодную почву человеческого сердца плодородной. Плевелы столь похожи на пшеницу, что когда стебли еще зеленые, можно легко ошибиться и вырвать хорошее растение. Но когда поле созревает для жатвы, то бесполезные сорняки разительно отличаются от пшеницы с ее тяжелыми спелыми колосями. Вот тогда плевелы безжалостно вырывались и уничтожались, а бесценные зерна складывались в житницу. Грешники, незаслуженно называющие себя благочестивыми, какое-то время теряются среди истинных последователей Христа, и это внешнее сходство с христианством рассчитано на то, чтобы многих ввести в заблуждение. Но в последней жатве мира добро и зло перепутать будет невозможно. Грешники, грешников отделят от праведников, чтобы те больше не беспокоили их впредь. Затем Иисус, отпустив народ, пошел со своими учениками в дом, где они попросили изъяснить им рассказанную притчу. Он же сказал им в ответ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 Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 37 по 43. Эти слова Христа ничего не значат для тех, кто учит, что во время Тысячелетнего Царства обратится весь мир. Христос прямо заявляет, что пшеница и плевела будут расти вместе до жатвы, которая является концом света. Затем все плевелы будут убраны с поля, но никакое чудо не превратит их в пшеницу. Они так и останутся плевелами и будут брошены в огонь. Истолковывая притчу, Иисус показывает своим ученикам, как по-разному будут обращаться с грешниками и праведниками, когда людей будут судить по делам их. Достигнув кончины веков, Он исправит ложные доктрины тех, кто восстает, чтобы вводить людей в заблуждение. Он проповедовал, что Бог, который обрушил огненную бурю на города-долины и уничтожил их жителей по причине творящихся в их жилищах беззаконий, непременно накажет грешников. Судьбы людей и народов находятся в его руках, и Господь не будет вечно терпеть насмешки. Сам Иисус провозглашает, что есть более великий грех, чем тот, который стал причиной разрушения Содома и Гаморы. И этот тяжкий грех лежит на тех, кто, видя Сына Божьего и слыша Его слова, все же отворачивается от предлагаемого им спасения и отвергает Его милость. Праведники в награду получат жизнь вечную. Иисус в своих наставлениях часто прибегал к притчам, чтобы как можно лучше закрепить истины в умах слушателей. Миссия нашего Спасителя на земле состояла в том, чтобы пролить свет на сокрытые тайны, которые смертный человек никогда не сможет постичь, а также на божественные задачи, которые человеческий разум не сможет разрешить. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Первое послание Петра, 1 глава, стих 10. То, во что желает проникнуть ангелы. 1 Петра, глава 1, стих 12. Сын Божий пришел, чтобы стать светом миру, Открыть нам человеческим чудеса, которые тщетно пытались понять сами ангелы. Он терпеливо объясняет, как происходит чудесное перерождение грешных смертных в детей Божьих и наследников Царства Небесное. Грех широко распахнул дверь, через которую в наш мир хлынули различные страдания и беды, и моральная тьма покрыла землю траурным саваном. Но Иисус, как Восстановитель, соединил человека с самим собой, чтобы воссоздать в нем образ Божий. Спаситель предложил внимающим ему людям следующую притчу. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человеку Таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».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 где когда-то возвышались большие города. Иисус проповедовал у местах, где проходило множество путешественников, поэтому встретить человека, который проделал дальний путь к месту, где, как предполагалось, можно было найти спрятанное сокровище, было обычным делом. Жажда обогащения заставляла их отправляться в путешествие, чреватое многими опасностями. Они оставляли свои дела ради предприятия, которое редко увенчивалось успехом. Но если удавалось найти небольшой клад, то они удваивали усилия в надежде обрести еще больше богатства. Иисус думал об этой группе своих слушателей, когда проиллюстрировал таинственное богатство его благодати которые, однажды очаровав сердце человека, побуждают его стремиться к более высоким достижениям и большим благословениям. Чем больше он познает мир Божий, тем больше он хочет пить из источника его любви. Жажда праведности, желание и стремление к его богатствам усиливается постоянно. Чтобы получить великое сокровище, которое предположительно спрятано в поле, или приобрести драгоценный камень, кладоискатель вкладывает все свои сбережения в это поле или использует их для покупки драгоценного камня, рассчитывая, что его цена будет расти и принесет ему столь желанную прибыль. Так и христианин, стремящийся к небесному богатству, должен отложить в сторону все, что стоит на пути к вечному благосостоянию и посвятить свою душу делу обретения богатства любви Христовой. Таланты, средства и энергию необходимо применять таким образом, чтобы обрести одобрение Божье. Иисус направляет умы своих слушателей к несметным богатствам, спрятанным там, где все могут заняться их поиском и быть уверенными в успехе, и где их не постигнет разочарование по причине напрасного труда. Он спустился с небес, чтобы указать им верный путь. Знатные и простолюдины, богатые и бедные, все имеют равные возможности, и никто не должен искать напрасно. Послушание его воли является единственным условием успеха, и искренний искатель может позволить себе продать все, что у него есть, чтобы получить эту драгоценную жемчужину – Благословение Божьей любви. Среди собравшихся присутствовало много рыбаков, с интересом слушавших проповеди Иисуса. И поэтому он рассказал притчу, которая посредством иллюстрации, взятой из их повседневной жизни, могла бы доставить его истину прямо в их сердца. Он сказал, «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море,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 Этими словами Иисус снова запечатлел в умах своих слушателей истину о том, что в конце времени грешники будут отделены от праведников. В этом заключалась мудрость Иисуса, чтобы один, одни и те же важные истины раскрыть во многих притчах. Вокруг Него собирались люди совершенно разных сословий, ведь это было место, где множество народа пересекалось в своих повседневных делах или путешествиях. Используя разнообразные иллюстрации, он смог достучаться до умов многих своих слушателей. Притча о сеятеле, о пшенице и плевелах применима ко всем. Перед ними расстилались поля, а работники разбрасывали семя или собирали раннее зерно. Кроме того, уроком для всех послужило и дерево, которое так роскошно зеленело вокруг. Но для более глубокого запечатления своих истин в умах людей, он изложил и другие притчи, подходящие к случ случаям, требующим особого рассмотрения. Многочисленных искателей кладов не могла не затронуть, затронуть притча о сокрытых сокровищах, а закваска в тесте – Символ, который понятен всем, с особой силой запечатлевался в сознании женщин, которые так хорошо знали действия закваски на еду и таким образом отлично могли провести параллель с воздействием Божьей благодати на человеческое сердце. Иисус никого не упускал из виду в своих проповедях, и его нежного сострадания не были лишены даже самые презренные. Спаситель спросил учеников, поняли ли они все это. Они ответили, «Так, Господи». Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 51-52. В этой притче Иисус указал ученикам, чья работа заключалась в том, чтобы явить миру свет, который они получили от него на их ответственность. Тогда Писание состояло лишь из Ветхого Завета, но оно было написано не только для людей древности, а для всех времен и народов. И Иисус хотел, чтобы проповедовавшие Его учения люди усердно искали в Ветхом Завете свет, указывающий на Него как на Мессию, предсказанного в пророчествах и раскрывающей природу его миссии перед миром. Ветхий и Новый Заветы неразделимы, поскольку оба являются учением Христа. Учения иудеев, которые признают лишь ветхий Завет, не даруют спасения, поскольку они отвергают Спасителя, чья жизнь и служение были исполнением закона и пророчеств. То же можно сказать и об обучении тех, кто пренебрегает Ветхим Заветом, поскольку эта доктрина отвергает то, что является прямым свидетельством о Христе. Скептики, пренебрежительно относящиеся к Ветхому Завету, находятся всего лишь в шаге от того, чтобы дискредитировать истинность Нового Завета, и вот уже обе святые книги отвергнуты. Иудеи умаляют свое влияние на христианский мир тем, что, показывая важность заповедей, в том числе закона о субботе, раскрывая древние сокровища истины, они одновременно отбрасывают новые истины учения Иисуса. С другой стороны, основная причина, по которой христиане не могут убедить иудеев принять учение Христа как язык божественной мудрости – заключается в том, что, открывая сокровища Его Слова, они с презрением относятся к богатствам Ветхого Завета, которые являются более ранними доктринами Сына Божьего, дарованные через Моисея. Они отвергают закон, провозглашенный на Синае, и субботу, о которой сказано в Четвертой Заповеди, установлено еще в Эдемском саду. Но служитель Евангелия, придерживающийся учения Христа, глубоко изучит как Ветхий, так и Новый Завет, чтобы суметь представить их в истинном свете людям как одно целое, ведь они зависят один от другого и проливают друг на друга свет. Таким образом, как и наставлял Иисус, Он извлечет из Своей сокровищницы новое и старое. Пророческая картина рассеянных по всему лицу земли последователей, признавших его своим спасителем и искавших у него хлеб жизни, вызвала в его сердце чувство глубокого сострадания. Он размышлял о том, что после его вознесения на небеса они останутся здесь, как овцы, лишенные пастыря. До того, как наступит день его страдания и смерти, он должен приготовить своих учеников, стать его представителями, чтобы верующие приняли их как учителей, посланных Богом, и чтобы в грядущее время тьмы и уныния народ не остался без наставления. Призвав к себе двенадцать учеников, он сказал им, «Жатвы много, а делателей мало, Итак, «Молите на жатвы, чтобы выслал или на жатву свою». Евангелие от Луки, глава 10, стих 2. Досили ученики не обладали большим опытом проповедования спасительных истин, полученных от Господа. Они сопровождали его в течение нескольких месяцев, и время от времени он поручал им самостоятельное и непродолжительное служение, чтобы подготовить их к будущей миссии когда его больше не будет с ними. Но теперь он разделил их на пары и отправил в разных направлениях. Он уполномочил их творить чудеса, но они ни в коем случае не должны были использовать эту силу ради собственной выгоды или славы. Иисус наставил их идти на Ипачи к погибшим овцам дома Израилева, чтобы наставить их на истинный путь, а затем, к прочим, искренне желающим больше узнать об учении Христа. Отправляя учеников, Иисус поручил им, входя в город или селение, искать общество людей с хорошей репутацией и останавливаться у них на то время, пока они проповедовали в этой местности, ведь влияние таких людей принесло бы пользу их делу. Но если учеников не принимали те, кому они пришли, они должны были отряхнуть даже праг со своих ног против того дома, двери которого были заперты для них, или города, который отказался выслушать их послание. Это действие было рассчитано на то, чтобы показать людям важность евангельского послания и утвердить в их умах понимание того, что нельзя безнаказанно игнорировать или отвергать истину. Великий Учитель, давая поручение своим ученикам, подчеркнул, что Содому и Гаморе в судный день будет отраднее, нежели городу, который отказался их слушать. Иисус повелел ученикам рассказывать другим те истины, которые Он ранее открывал только им. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, а что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Зная о том противостоянии и преследованиях, с которыми им предстоит столкнуться, когда они будут нести свое служение, Христос спешит успокоить их, заверяя, что во всех грядущих трудностях и опасностях Бог будет пребывать с ними».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 «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 31. Заканчивая свое наставление и благословение, он уверяет, что тех, кто принял Сына Божьего и кто повинуется Его учению, ожидает награда, а те, кто отверг Его, будут осуждены. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом Моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32-33. «Так Спаситель поручил Своим ученикам идти и, проповедуя Его Слово, исцеляя больных и утешая скорбящих, поступать подобно тому, как Он поступал. И они шли, действуя согласно Его указаниям. Миссия «Слух Божьих» и в наши дни имеет такое же огромное значение, как и во времена апостолов, которых Христос послал мир с такими торжественными словами наставления. Человеку дано сделать выбор – принять или отвергнуть послание Христа, и в зависимости от своего избрания – Каждый повлечет за собой те последствия, о которых говорил учитель своим ученикам в тот торжественный день, когда поручил им нести слово свое людям».